Всем привет, с вами Александр. Нахожусь на Курской косе. Поселок Лесной. Сегодня возил туристов в косе. Вот возвращаемся в Калининград. Решили заехать сюда на закат. Купались недалеко от границы с Литвой. Остановились где стоянка маршрут озера Лебедь. И пошли купаться. Классно. Сейчас около 9 часов вечера. Это обалденно. Сидишь так. Смотришь на море, на закат, водичка нормальная, ну, 20 точно есть, сложно сказать, не скажу, что прямо теплая, ну, и не холодная. Кто хочет со мной на экскурсию по Курской косе, пишите вконтакте или инстаграм. Пройдусь немножко. Возможно в интернет под вот мои туристы они не против как вам поездка Отлично, Нам все понравилось, понравилось? Гид, гид экскурсовод шикарен спасибо за рекламу были на высоте мюллера на танцующей лесси на высоте эфа. Здорово, прям хочется опять покупаться. Но уже нужно ехать в Ленинград. Обустраивается. Все, обустраивается, смотрите тут. Я не помню, это кафешка в прошлом году, там вроде бы было где-то дальше, а здесь не помню. Пишите в комментарии, была эта кафешка или нет. Ну, мне кажется, что не было. Тоже здорово. Вот хорошо, что появляются у нас такие места. Мама, знаешь, на это... Подойду к морю сейчас. себе выкопали, это вот дети что ли такое сделали? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.